добрый день приветствую всех на моем канале вика пешвер вязание крючком и спицами сегодня я хочу снять свой заключительный отчет по совместному проекту свяжи себе пару конечно предполагалось мною что таких отчетов будет немного больше на один но к сожалению вовремя один отчет я сделать не смогла поэтому объединяя два отчета в один и надеюсь, что этот проект еще будет иметь продолжение. Так, организаторы этого проекта Алла Вяжет, второй канал Татьяна Степановна и третий канал Наталья Хомяковой, канал Визана. Очень рада, что вообще попала в этот совместный проект. Конечно же, хотелось участвовать сразу в нескольких проектах, но... Все-таки рассчитывала свои силы, что лето больше все равно отдых. И предположила, что хотя бы в одном проекте я смогу поучаствовать. И то видите, что отчет получился такой немного с разрывом в одну недельку. 15 августа уже будет заключительный розыгрыш. И я надеюсь, что... Я буду в участниках, в финалистах, в принципе, что для себя, да, вот я молодец, я завершила, я что-то связала, поэтому представляю вашему вниманию. Часть изделий, которые я связала, ну, я считаю, в рамках сюжета проекта, уже нет у меня в наличии, чтобы снять их на видео, поэтому некоторые из них я включу в виде фотографий, видео, видео. Ну, что-то мне понравится из того, что я сделала. Так как это, эти изделия были связаны на заказ, но относятся к носочным. И связаны они были вот сейчас в августе. Поэтому их я для себя тоже добавляю в учет этого проекта. Вот такие вот, э, вот, вот носочки-следочки, я бы так сказала, их, получились у меня из э, остатков... Э, лана на голд вот эта красная насколько я помню ализе это тонкая которая и а, вот то есть это полу шерсть и вот эти а, полосочки я добавляла они это акрил сто это остатки у меня моточков а, так это у меня остатки моточков а здесь на видео поставлю фотографию как это выглядит на ноге, очень удобно. Я впервые вязала именно носки себе задумала специально, чтобы это была невысокая резинка, а именно как следочки. Потому что следки я себе вязала. У меня есть две пары следков. я очень люблю именно следочки дома носить. И вот это будет у меня как раз мой осенний подарок себе уже положили глаз на них мои родственники и может быть им что-то получится связать из-за того что я еще не довязала в чем здесь новинка для меня во первых это жаккард я пробовала вязать носки с жаккардом вот так резиночкой до пяточки доходила и распускала это дело ну как бы я поняла что если постараться у меня получится а, в этот раз а, я решила как раз эти остатки моточка впустить на жаккард. Оно все тянется, все хорошо на ноге сидит. А, нашла такой узор с зигзагом. Он вообще шел для ложного жакарда, но я решила не делать его ложным, а прям делала переплетение. Вот здесь вот они. Так как а, здесь разница между узором, то есть где смена нити, максимум 3 а, петли. Поэтому я решила, что это ну, не, не так уж будет много этих переплетений. Они, в принципе, прям как единое полотно ложатся. Поэтому я решила здесь нормальный жаккард делать. Также, когда я начала вязать, я сначала думала делать каждый зигзаг вот этот своим узором. Но решила не делать этого. Ну, как бы оставила ширину полоски такой чтобы в принципе видно было что зигзаги зигзаги разного цвета но здесь если присмотреться видно что вот вот верхушечки этих зигзагов идут не основного цвета зачем я так сделала потому что вообще мне есть идея связать носок ну и вообще что-то может быть жакардом используя в узоре либо меланжевую, либо секционную пряжу таким образом, чтобы вот именно та пряжа в жаккарде выходила вот такими полосами цветными, а не так, что я разбавляла цвет, меняла его. Может быть, кто-то уже так вязал, понимает, о чем я, да? Это так на пальцах объясняю. Ну, в общем. В общем, в общем, очень мне понравились эти носочки. Закрывала вот так обычным способом. Пяточка тоже у меня обычная, классическая. Мне пока она очень нравится. Пока мне не надоест ее вязать, я, наверное, не перейду ни на какие бумеранги и прочие э, прелести носков. Пока мне это очень нравится. Так, э, в общем, вот одна пара у меня есть. А также я связала из вот, вот эти носки я вязала в прошлом отчете в, еще когда была в деревне то есть это уже они учтены и от их вязания у меня осталось совсем немножечко а, пряжи которая не хотела бы на такую же пару носков но я решила что детские носочки всегда у меня найдут куда им деться я связала еще вот таких две пары то есть вот это я зачитываю в новый отчет то есть у меня фотографию я приложу связалась такая пара с верхушечкой серой и вторая пара с верхушечкой белой они ушли к заказчице такие носочки потому что там как раз малыш такого возраста то есть Связала просто, а ушли как раз по делу. Думаю, этой осенью уже будут, будет малыш их носить. То есть вот таких две пары. То есть я связала взрослую одну пару и вот таких две. То есть одна, вторая, три. Да? Эти мне зачет просто напомнила. Также я связала... Упс падают они сюда ко мне связала вот такие пинеточки но я не буду их учитывать в этот зачет потому что ну я их не завершила ну, то есть не убрала хвостики не сделала шнурочки то есть для себя я как бы знаю что я себе еще одну парочку связала но в зачет я их не буду прикладывать потому что они не завершенные. Вот, но они есть я их вязала также я связала две пары пинеточек, тоже приложу их в фото или видео, как я сказала в самом начале. Сейчас их в наличии у меня уже нет, потому что они ушли в город Кокштау, Казахстан, и там будут радовать своего владельца. И также в рамках проекта тоже я начала вязать пинеточки вот такие вот it's a girl, я говорила об этом, что у меня яйцебой для мальчиков уже есть и я начала, но тоже не доделала не в зачет, конечно, но для себя я знаю, что у меня вот эти пинеточки уже начаты и я начала из остатков той же Лана Голд вязать носочек вот такой как бы жаккардовый ну не знаю может я его распущу у меня есть такой <с> я могу распустить но в принципе достаточно неплохой я думаю носочек из того что у меня осталось в корзинке для этого проекта осталось много белой пряжи красная ну если вот это еще учитывать да есть еще куда разгуляться этот э, пинеточек ботиночек я распустила но желание его довязать пока не появилось но узор мне вот этот косичка нравится может быть продолжу обычным носочком с такой с такой косичкой спереди пока не хочу и здесь вот осталось совсем немножечко розового и а, граммулька серого поэтому может быть даже и не хватит этого поэтому вот это у меня остатки а, я считаю завершение своего носочного проекта достаточно удачным сейчас на вскидку если я правильно посчитаю, сколько у меня получилось а, с, получается, где-то 16-17 июля я вступила, вроде бы, и вот до 15 августа, то есть за месяц, а, у меня связалось 1, 2, 3, 4, 5 пар в первом отчете, и раз 2, 3, 4, 5, 5 пар во втором отчете. Да. То есть этот мой второй отчет заключительный должен быть ну, как третьим четвертым я не считаю первое видео вступление в проект то получилось 10 10 пар И из них одни взрослые потому что я я прям хотела именно сделать взрослую пару ну, чтобы что не было, что я количество взяла, благодаря, что детские, коли, у меня были детские носочки. Вот и я взрослый, у меня тоже есть. Mm -hmm. Итак, на этом я завершаю свой отчет. Может быть, я добавлю еще какие-то видео отрезочки, если успею что-то снять завтра, послезавтра, может я довезу эти носочки или доделаю эти пинеточки, может быть, но я их в любом случае довезу, но не думаю, что буду выкладывать в рамках уже этого проекта, а довезу просто конец, конец. Еще хотела с вами поделиться, какую я себе взяла блокнотик такой красивый, как рыбка золотая, блокнотик для ведения моего YouTube канала. Здесь а, мне уже сына нарисовал свои художества, пожелания. Там на страничках кое-где порисовал. Вот, он сказал, что это ботинки, потому что он брал пинеточки, и обводил их поэтому сказал мама я нарисовал тебе ботинки вот здесь я уже себе кое-что написала некоторые там праздничные даты иметь ввиду да что публиковать ну в общем просто похвастаться решила и самое интересное что вот как говорится у взрослых замыленный взгляд я увидела красивую обложку и прочее а сын мой Пока рисовал, и потом взял и положил ручку вот сюда в кармашек. То есть я, когда я купила, я еще подумала, зачем они прошили вот здесь посреди, когда можно было сделать кармашек. Вот так дергала-дергала эту резиночку вот здесь на шве. А оказалось, что вот тут вот есть, оказывается, кармашек и для ручки, и для бумажки, если что. То есть мой ребенок открыл мне этот блокнот. В общем, вот такое вот открытие для меня. Всем ровных петелек, удачных завершений проектов. Бывают, я знаю, различные причины у людей покидать проекты или не доделывать что-то. У меня такие же причины были с опозданием этого видеоотчета. Но я думаю, что... Не главное завершить все, а главное выполнить свою цель для себя. То есть, если вы поставили для себя цель связать там, не знаю, одну парочку носочков, ну свяжите ее, и вам спокойно будет, и вам приятно будет. Мне приятно, что я связала такое количество носочков, вот и без этого проекта я бы точно этого не сделала. Да, у меня есть незавершенные еще работы, но... Я уверена на 100%, что я их завершу, потому что у меня есть прилив сил, прилив энергии, прилив радости от участия в этом проекте. Спасибо всем организаторам, спасибо э, девочкам, которые тоже участвуют, потому что когда захожу смотреть э, отчеты, ой, то просто мой блокнот ломится от идей, от планов, М -м -м, то есть вы своим вязанием вдохновляете. Вдохновляйте, девочки продолжайте вязать продолжайте участвовать в проектах чтобы люди видели чем вы занимаетесь чтобы люди вдохновлялись чтобы люди продолжали распространять и сеять доброе так скажем сеять добрые мысли добрые пожелания теплоту ваших ручек передавайте вашим родным вашим клиентам и все вернется вам в 100 -крат. Всем пока и удачного нам похлопаем. Всем пока и удачных нам работ, новых видео. Встретимся в следующем видеоролике. Пока-пока.